Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать об очень страшной вещи, о сине-зеленых водорослях в горшке с орхидеями. Вот эта орхидея. Вот, она живет в таком прозрачном зеленом кашпу. И на лицевой, на стороне, которая повернута к солнышку, вот появились. Такие водоросли. Видите, зелень появилась. Вот. Посмотрев некоторые видео некоторых блогеров, я поняла, это ужас. Что же делать и так далее. Срочно надо пересаживать там, вымыть горшок, промыть корешки. Оказывается. Вот с другой стороны нашего горшочка, видите, никаких водорослей нет. Корневая прекрасная растение чувствует себя хорошо. Что же делать, если у вас летом появляются такие сине-зеленые водоросли? Это говорит немножко о том, что в горшочке плохая вентиляция. Есть два выхода из этой ситуации. Или все-таки пересадить растение в другой горшочек, в котором сделать дырочки, или даже в этом можно сделать дырочки, помыть этот горшочек и пересадить растение в горшочек с дырочками. Будет лучше вентиляция, если зеленые водоросли образовываться не будут. Или второй выход. Просто поставить растение, на некоторое время в непрозрачное кашпо. Вот сейчас осень, стало меньше света получать орхидея. И синие-зеленые водоросли эти исчезают сами потихоньку. До свидания. Ой, извините, я вам хочу доказать, что растение себя чувствует хорошо, несмотря на эти водоросли. Вот, пожалуйста, у нас растет цветонос. Так, где здесь второй? Вот второй цветонос. И это растение только что отцвело. И здесь уже на веточках, пожалуйста, еще наращивать маленькие веточки цветоносиков. А также вот семенные коробочки растут. До свидания. Кому было полезно видео, подписывайтесь на мой канал.